Папа, там? У меня красивые штуки. У красивые радужные штуки и тянут. Ааа, да. а -а -а. ты шо, капец? Это, это, это с рук, рук по-моему. По да, с рук зачем поесть. Поэтому... По да, фаниту у вас там. Это моя дочь. Уж потерпите. Уж потерпите. Уж потерпите. Иначе вы ее не услышите. Я напишу. Вс, что? все что? Коворотку возьмем. Это, Это ботико убью. Где я, папа? У меня а рядышком. Уже, он уже рядышком. Тш, тш, тш, тш, тш, тш, тш. хочешь меня убить? Хочешь меня... Все, тоже... все, я его нокнул, дочек. Да? А. Я пистолет твой первый нашла. Окни, род, здорово. Ты кто такой? А? Да, Слова, а кто ты такой? Бери. Кого? Да у меня все Папа, есть, бери, да, давай. Все ч... есть, а? все есть. Нет, бери. Это кого? Кого я добила? Да я, я залутался уже, да черт, все хорошо. А, да? Хорошо. А -а -а. А -а -а. Снова бери, бери. Пап, ты где? Я тебя не вижу, я вижу только только желтенькую точечку с единицей. А, все, все хорошо, а я вот рад. ты где? Да. Что-то там было интересное в этом в этой штуке. Ничего интересного, дочь. Так, а, в общем-то, и кто, кто хочет, хочет со составить хочет компанию моему пупсику, моему пупсику. в телеграм-канале телеграм напишите. напишите. В общем-то, я вам айдишку дам. дам. Только доверенным, Только доверенным лицам, лицам. Разрешу, с разрешу с ней играть. О! Ты у меня пугаешь так? Ты у меня пугаешь так? Так я случайно нажал туда. Я Просто случайно я посидел, и... по-моему. Плюс 10 лет к моему возрасту прибавилось, дочь ты шо? шо? А то. Тебе надо вот такие пульки, вот смотри. Какие? Вот, какие. О. Сейчас узнаю. О, надо, я взяла пульки. Рожь. А аптечки а, надо? Аптечки надо? А, у меня Бери. две аптечки. Бере еще. Бере Я, Я уже уехал. Нет. На мясо комбинат. На мясокомбинат. Нет. Как-то нет. Как нет. Вот так-то нет. О, пятерочки надо тебе? О, пятерочки надо тебе? Не знаю. В Смысл, а, смысле не знаю? В смысле не знаю? Вот а что ты их подоберешь, просто не знаешь. Потому что я, я не нажимаю, не нажимаю, братья, она у меня само берет. А -а -а -а. Хорош, хорош, хорош. Папа, у меня красивая шляпа. Такая вот красивая шляпка у меня. <рестан> а у папы красивая шляпка. Папа, красивая шляпка? Да, красивая, очень красивая шляпка. <рестан> Погнали тогда дальше. Сиди. Я там. Я тебя потеряла. Я, а, там. Вот я там. Где там? Там где-то. Кто-то уже убил? А, это место так есть. Так, где я, где то место, Обежали. идешь У нас слева ботик нас есть. Ботик. Вот, вот Давай убивай. Да, давай, да, да, давай. Хорошо. Давай стреляй по ним. Дочь. Давай, давай, дочерка, стреляй по ним. Давай, давай, там два типа. Давай, прям по двоим никого стреляй. Да как никого? Я вот они. Пушат меня я уже. Все я, Все, я их убил. Тут еще где-то есть. Пойдем. Аккуратно, справа, пойдем, справа, справа, а ты... справа, справа, справа, справа, смотри. справа направо, направо, смотри. Где? Сзади где меня. Права. Где ты убивала уже? Ты убивала. Иди убивай, там где ты убивала. Где ты убивала. Вот тут. Вот. да а, не... дачоль, а, убивай, давай! Location. Давай, дико си! Леночка, привет! Леночка, привет. Давай, давай, давай. <связан> давай, давай, давай, давай! Давай! Ляша творит! Ляша, Ух, затапала! <связан> На самом деле, она... она... Она, она 11. 11. <связан>. <связан> Все может быть! <связан> Все может быть. что зам... а? там? я там. папа я бегу хм. за Идёшь? тобой пойдем пойдем пойдем пойдем пойдем бегу давай где пойдём. мой бронежилет пойдём. что за дела? там мой бронежилет напрол. аптечка так что-то тут не есть ничего ой нет тут есть нужненько аптечка тоже нужненькая, походу, -то есть О, еще О, давай, пыль. давай О, дочь, идем, идем вот тут вот, идем Я тебя не вижу даже, пап Во, во, во, давай, okay. они там два Два лба mm -hmm. против нас Давай, давай, давай Давай, давай, в меня целит so... Ай, больно мне, дочь so... О, сего, быстрее <тукрот> Давай, давай, доченька, давай я убиваю его! Давай-давай, ты его убиваешь. Убиваешь? Все хорошо? Давай-давай, да. давай, я хиляюсь пока. Вот тоже покажется. Давай-давай-давай. Сейчас-сейчас, подожди немножко лягко. я лечусь. Всё там? Хорошо у тебя? Все там? Хорошо у тебя? Да, все нормально давай Я давай миху, папа. давай давай давай Папа привет давай дочь давай давай давай давай давай давай башня, давай давай какая-то башня, давай давай давай какая-то башня есть давай Башня возрождения пойдем, пойдем Иди, я тебя догоню. Давай-давай. Угу. Хорошо. Просто там что-то... Что-то нужное должно быть. Аптечки, бинты, потому что... Да, по-любому. -по сзади меня человечек и идет. Не сзади, не меня. идет. Сзади, сзади меня. Ай, больно, сзади. как стреляет. Ты я, ты угу. я бегу, я бегу. Давай-давай-давай, давай, давай, убивай его. Он коктейль кинул. Видел? А, Где-то вот там. На, Ляша творит. Вообще тапает. Она не зажимает, но тапает просто. То, что я не знаю, как разжимать. Давай-давай, а! а, давай, стреляй по второму. Да, крысы, капец. Шок контент, ага. да? Папа, одна твоя, одна твоя коробка, другая моя коробка. Давай-давай. Давай. Давай. давай. Можно с вами? Папа, я не игнорю. Я не, не, не, не вот я эту, я брала, я вот пока... эту я брала. Пока сдачи буду, мы вот так будем играть сегодня. Я недолго буду Я с, не ней. Долго, ну, с ней, ну как бы достаточно, но недолго. Тут у меня и сенса не, не моя уже, все не то вообще. Серьезно, линочка, да. линочка, да? Пойдем, дочь зона идет, Пойдем, зона, дочь, бежи, зона, бежи, идет бежи. зона, сейчас. сейчас. Бежали. О, -то вот тоже. тут у нас человечек. Давай, давай. Ты не себе, дочь. Он... Да ну давай, покажи ему, кто тут, батька. Ладно, я, я услышу, что ты перезаряжаешься, поэтому пришлось его убить. Побежали. В зону, в зоночку. Нас еще пушит отсюда в вот тип. Давай, давай, выходи, выходи, выходи. Давай, давай, побежали, побежали. Побежали, побежали догонишь меня? Не знаю, вы просто не следите за моим Инстаграмом, блин. Инстаграм, Телеграм-канал, все это там есть. Папа, у меня мало жизни, у меня очень мало жизни. Я знаю, но у нее есть помимо СКСки ДПШка, по-моему, Лемка. топово возьми другую пушку в руки дать а, а, крути аптечку, крути. аптечку крути. Слышь, а, а, а, а, ты выйдешь ч ты, выйдешь, ты, выйдешь. ты выйдешь. Нормально. Нормально. Все побежали за мной. Вс будет хорошо. Всё будет ты, хорошо. Будешь ты будешь жить. Ну да, надеюсь. Да? Да. Только как это ты не знаешь, ну, что у меня есть дочь. Как это так, линочка? Как это так, линочка? Ой, ой фух, это. да? Ой, фух, да? Ага. Фух, поднят какой. Потнят какой. Это не твои носки ага, тут пока, валяются да. под елкой, а не? не? Не, не мои тоть. А что пахнет тогда? А не, не знаю. Сейчас понюхай. А, мои носки, все новая. А, да? да. ну пойдем тогда. Поменяем носки. Поменяем а. носки. Уже пора менять. Сколько носки. тебе лет, да еще Спрашивай, сколько тебе лет. Мне 7 лет. У нас сзади человечек. Давай, давай, Фу, давай, давай. Стреляй, стреляй. Давай. Сейчас. Давай. Ага, ля, сэмки зажала, просто, просто минус тип. Жесть. Жесть. Папа, пойдем за мной. Там эта коробка. А нет, от мы туда не сможем пойти. Пойдем, пойдем, можем, можем, пойдем. Можем, можем, пойдем. А, фу, ну, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, поедешь. Пойдем, кедешь. Сейчас полечусь. Давай. Ты только смотри, у тебя же сколько аптечек. Ты можешь не обязательно аптечками лечиться, когда у тебя больше половины. Ты можешь бинтики там крутить, энергетики пить. У меня 30 бинта. А, так тем более вообще. Ну, аптечки, аптечками них Заливает сзади кто-то. да, она вообще просто убийца. Ребята, вы это видели? Тык-тык-тык, и все, и нет, тихочка. Побежали, пап, ты где? Я тут, я рядом. я рядом. Это я. Где? А вот он я. Нет. Только я вот убил. Тебя? На дорожке, да, На вот, дорожке, там. да вот там. А, да? Вон бежит человечек Where? справа. Да, у папы. В общем-то, такая была ситуация в жизни, Лин. Сержант, привет. Идем что, идем, идем за мной. Идём, идём, Человечек впереди. Убегу. Да, весь секрет. да, весь секрет. Блин, ладно, тот ребенок слушает. слушает. Вот почему у нее нет вот растяжек, у в общем. Конечно. Конечно. Это цветок, ух, Это как цветок. ух как пахнет а, самый, сладенький. самый сладенький а где тут буффа то а чё, тут Не знаю. Я... Ну, давай пока что эту коробку открывай давай так? открывай эту я коробочку открою. а ты а я другую вот тут вот, рядом а еще другую есть другую. коробка а хорошо ну тут ничего интересного конечно. у меня у меня жизнь у меня Сейчас жизнь, жизнь. залутана иди убивает давай да. давай давай давай быстрее ну, давай ему. Толя, она с он телефона он зажимает, он как он убийца какой-то. Я обшелся просто. Здравствуйте, Олдрик, привет. Здравствуйте, Олдрик, привет. Опа. Опа. Ну что, а там нормально в а вещи Да, да тут пушка вообще. Mm -hmm. МГ-3 это вижу. такая. Я а, не аптечка. Я думала, это аптечка. О, мне тут на нашлись патроны. Идем, идем. Ой, идём, идём. меня Оп. стреляют так вот, где ты пропадаешь. Ну, все, все, понятно, все понятно с тобой, Олдарь. И ей привет. Так, надо полечиться. Так. Кто так Во-во-во, да что ли, вот во -во, тут. Да, давай, давай, давай, давай, это твой. Давай-давай. Сейчас, добегу давай. до него, пострелять. Давай-давай-давай. Он давай. меня пушит. А! Давай, давай, дочка. Ой, доченька не, Ой доченька, не потом ты стреляешь. Ой, добивай, ай, добивай, все. Давай, давай, доченька, давай. Давай, давай, играй. играй, играй. Слева. Давай. Тихо-тихо. Прячься, прячься, прячься, за камушек, за камушек, прячься. Нет, нет, нет. Давай, давай, давай. Оп, крути аптечку. Аптечка, давай. Ой, коктейль кидай, ты прикинь, все нормально. Ты четко, тащи давай, дочь, четко тащи. тащи давай дочь тащи Сейчас. опа давай <связывая> ух, <связывая> ух <связывая> что <творит>? <связывая> а, <связывая> просто лучше я Дети забрала, расцел, дети чмопа давай иди. Свободы. Это вообще затащила прям статова свободы я молодец я молодец это вот свободы. это да <связывая> Снете свободы!